Я хотел бы обратиться к Аркадию Бабченко. Аркадий, ты много лет и последовательно выступаешь против э, мирных революций, против ненасильственного характера, э, ввиду того, что, на твой взгляд, они э, неэффективны в борьбе с диктатурами такого э, плана. Я помню, ты говорил еще об этом применительно к событиям декабря 2011 года. И выступал против вот этих э, акций э, с белыми шариками. И, в общем-то,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 как бы падет, Он начнется раскол внутри, как бы, и даже мирные, ненасильственные массы революции могут победить. Мы видели примеры э, Грузии, да, революции рос, мы видели э, арабскую весну, где, в принципе, э, все-таки количество там, жертв и именно какого-то серьезного военного противостояния не было. Почему, на твой взгляд, вот сейчас уже вот, э, э, ситуация изменилась, и, в общем-то, раз за разом мы видим в разных частях...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 готовить э, замороженные ножки Буша, потому что никаких других вариантов нет. Потому что дальнейшее развитие событий это окукливание этой страны за железным занавесом этой территории, это превращение ее же в окончательный 2.0 и это новая холодная война, которая, дай бог, дай бог, может быть